В рух баяне рассказывается одна интересная история. Как-то Муса встретил человека, совершающего дура, который обращался к Аллаху с просьбой об удовлетворении его потребностей. Муса сказал самому себе, «Если бы в моей власти было удовлетворить его нужду, я бы сделал это». В ответ на это Аллах Всевышний не спасал Муса откровения. О, Муса, я более милосерден к нему, чем ты. Да, он обращается ко мне в дуа, но говорит только языком. У этого человека есть стадо баранов, и его сердце находится рядом с ними. Он думает о них, а я не приму дуа того, чье сердце находится рядом с кем-то, кроме меня. Муса, алейиссалям, сразу же сообщил этому человеку о полученном от Аллаха откровении. И этот человек, тот час обратил свое сердце к Аллаху, и Аллах Всевышний принял его мольбу. Как человек произносит свои желания языком, подняв руки, так и сердцем он должен искренне обращаться с мольбой. Всевышний Аллах призывает нас обращаться к нему смирением и в тайне. Да поможет нам Всевышний Аллах быть искренними в своих богослужениях.